Всем привет, друзья! Давайте сейчас немного поясню, какие возможности дает маркетинг-план компании Женез Global. Смотрите, есть базовые пакеты у компании, которая называется Basic, и они дают возможность построить очень большой бизнес. Многие не понимают, думают, что нужно в нашем бизнесе покупать продукцию, продавать ее впаривать людям и так далее, и так далее. Давайте постараюсь пояснить, что нужно делать конкретно в бизнесе, как выстраивается структура. Возьму один из вариантов, один базисный пакет, который стоит у нас 200 долларов, в него входит, естественно, продукция, классная, на любой вкус, есть внутренняя, есть наружная, которая дает колоссальные результаты. И... Покажу сейчас на этом э, пакете и на одном из видов дохода. У компании ЖНС есть такой вид дохода, э, цикл, цикл 300 на 600 равняется 35 долларов. 35 долларов. То есть мы возьмем вот 900 баллов в расчет. И э, посчитаем, вот, что нужно конкретно делать. вот Что я делаю? Я пришел в бизнес, вот, я зарегистрировался у компании и купил пакет э, с продукцией для себя. Я затратил 200 долларов и получил классный продукт. Что дальше я делаю? Давайте э, покажу на примере, что я конкретно делаю, вот, как я работаю. Давайте вот по месяцам распишем. Для примера, вот, если за первый месяц э, вы пригласите в бизнес двоих человек, которые тоже купят пакет с продукцией, два человека, <coughs> пакет с продукцией по 200 долларов, э, что вы э, заработаете? За первый месяц вы заработаете два раза по 25 Долларов это 50 долларов. И я вот хотел по этому виду доход, дохода по циклам пояснить, что каждый базисный пакет, базисный пакет он дает вот здесь, давайте напишу, 100 CV. Чтобы вы видели и помнили. И тех людей, которых я подписал, мне приходят комиссионные за каждого человека, который купит по 200 долларов, по 25 долларов комиссионные. И, кроме того, придет по 100 баллов. Мне плюс сюда еще придет 200 CV. Следующая моя задача на второй месяц. На второй месяц моя задача не продавать продукцию, а помочь своим двум партнерам найти в их окружении людей, которые хотели бы... Пользоваться продуктами, либо зарабатывать деньги, разницы нет. Либо результат наружный, внешний, внутреннего применения, либо другую продукцию. Помочь вот этим моим людям, чтобы они подписали двоих. В этом случае мне придет еще за каждого человека, который купит по 100 CV. 4 по 100, 400, из прошлого месяца 600... 600 CV. В этом месяце э, я ничего не заработаю, потому что мы смотрим, когда у меня 900 баллов накопится, тогда я получу 35 долларов. На третий месяц моя задача помочь вот этой группе людей, которые пришли вот этим вот во второй месяц, чтобы они подписали каждый по два человека. Либо из своего окружения, либо из интернета. Разницы нет. И в мою команду прибудет уже 8 человек, которые по 100 CV за пакет э, принесут. То есть 8 по 100 это 800 CV плюс 400. Ой, плюс 600 это будет 1400 баллов. Делим на 900. На вот эти вот 900 баллов, которые... И нам компания начисляет 35 долларов. Четвертый месяц, то есть вы видели здесь два человека прибывают, четыре, восемь. На четвертый месяц моя группа людей, каждый из них поймет вот эту задачу, которую сделал я. Вначале пришел в бизнес, приобрел продукт для себя, я подписал двоих, они будут меня повторять. Это я вам рассказываю для примера. На четвертый месяц в мою команду придет 16 человек, которые купят пакет с продукцией для себя за 100 CV. И в мою э, копилку прибудет 1600 баллов. 1600. Плюс с прошлого месяца, здесь вот смотрите, 1400 минусовывается, а в остатке остается здесь 500. 1600 плюс 500 равняется 200 и делим на 900. Я э, саму математику хочу посчитать. Э, здесь у нас э, получится э, два цикла. Два цикла. По 900. 1800. 2100. Вот здесь, смотрите. 200 Отнимается 1800. Списываются они за два цикла. Вот эти 35 долларов. И в остатке остается... 300 баллов вот такие вот и два цикла два цикла это у нас 70 долларов доход на четвертый месяц Давайте вот так вот. Пятый месяц 16 человек <coughs> каждый приведет по 2 32 по 100 это будет 3 200 баллов мне принесет плюс с прошлого месяца 300 плюс 300 это 3500 правильно 3500 делим на 900 нужен калькулятор так так так так так, так сейчас 3500 разделить на 900 Ну, это будет э, почти 4 цикла. Я округлю, чтобы проще было читать. 4 цикла. 4 цикла у нас, э, получается, 4 вот цикла по 35. 70, 140 долларов. Видно, да? Давайте, 6 месяц. Так, шестой месяц... Э, Каждые 32 человека приведут по 2. Это 64 человека. По 100. Это 6400. 6400 делим на 900. 6400 делим на 900. У нас получится... Так, сколько это? 64... Так, давайте на 6400 разделить на 900. Получится 7 циклов. Семь циклов по 35 долларов. Давайте умножаем 7 умножить на 35. И это будет 245 долларов. Так, возьмем следующий месяц. Седьмой. 64 человека по 2, это 128, умножить на 100, это придет, поднимется 12 800 баллов, разделить на 900, это у нас будет количество циклов, делим. 12 800, разделить на 900. 14 циклов, здесь. 14 циклов, умножить на 35, здесь будет... 490 долларов. Вот уже более-менее, да? Более-менее э, доход уже. Восьмой месяц. 128 по 2 это 256 человек. Э -э, давайте я для округления сделаю не 200, ну давайте 250 пусть будет. Вот по 100. Э -э, это будет 25... 1000 баллов разделить на 900, здесь получится 28 циклов по 35, и тут 500 долларов, давайте округлим, это будет 1000 долларов. 1000 долларов, давайте следующий, так, 9 месяц, видно, да, 9 месяц, 250 человек каждый по 2 приведет, это 500 человек в команде по 100 CV принесут, это будет 50 тысяч CV разделить на 900. Будет 28 56 циклов умножить на 35. Это будет... Давайте проверим. 56 умножить на 35. 1960 долларов. Давайте я округлю 2000 долларов, чтобы выглядело красивее. Десятый месяц. Тысяча человек умножаем на 100, это будет 100 тысяч баллов поднимется, разделить на 900. Это будет здесь уже 112 циклов умножить на 35 долларов, и здесь будет 4000 долларов. Да? Все большое начинается с малого. Месяц, два, три, и когда группа людей начинает повторять твои простые действия, тысячи человек каждый по два в течение месяца вот смотрите 2000 человек каждый купит для себя продукт на 100 баллов это будет 200 тысяч баллов в структуру разделить на 900 на один цикл это у нас будет 224 цикла умножить на 35 это будет 8000 долларов и давайте еще один месяц напишу дальше не буду считать вы поняли, что это идет геометрическая прогрессия. 2000 человек каждый по 2, 4000 человек умножить на 100, это будет 400 тысяч, разделить на 900, это будет 448, 448 циклов умножить на 35. Это будет 16 тысяч долларов по одному виду дохода. Итак, давайте еще раз проанализируем. Наша задача, что нам нужно сделать. Первое. Зарегистрироваться и купить пакет с продукцией для себя один раз в жизни. Второе. Э, нужно помочь э, подписать два человека в течение месяца. Скажите, пожалуйста, у вас есть в вашем окружении люди, которые хотели бы выйти вот на такой доход да? Хотя бы в течение года, может, или больше, или быстрее. Это все зависит от скорости. Конечно же, есть. Подписать два человека, которые купят пакет с продукцией для себя и будут пользоваться, получать результат. И дальше наша задача помочь своим людям, чтобы они подписывали по два. И следующее – это запустить дубликацию, чтобы люди смогли повторять. Два человека в месяц. Вы для себя пример. Если вы два человека в месяц можете подписать, то вы можете добиться такого результата за год. Вы можете вот эти 12 не по месяцам, а по неделям расписать. Друзья, по неделям. Первая неделя, за неделю два человека подписали. Вторую, третью, четвертую. Вы можете по годам расписать. За год двоих подписали, и за 12 лет вы можете иметь вот такой доход, если вас будут люди повторять. Многие ходят на работу по 30-40 лет и не имеют таких видов дохода. Итак, я сейчас прервусь, очищу доску и запишу пошагово, что конкретно нужно сделать. Итак, друзья, давайте закрепим то, что я нарисовал. Наша задача первая. Чтобы добиться желаемого результата, нужно э, сделать четыре действия. Первое. Для себя любимого приобрести э, бизнес-пакет с продукцией. Еще раз. Э, в пакет входит, входит классная продукция для здоровья. В следующем видео я, кстати, запишу видео о своих результатах, которые я получил э, Сотрудничая с этой компанией Первое Купить пакет продукции за 200 долларов Начать бизнес за 200 долларов Один раз в жизни Второе Подписать два человека На такой же самый пакет basic Вот чтобы они вас повторили Третье Помочь своим Двум вот этим э, человекам Подписать по два Вот сделать вот такую фигуру Золотая семерка Вот смотрите вот это сама суть нашего бизнеса. Вот я с пакетом приобрел один раз в жизни для себя. Пом нашел два компаньона, с которыми буду строить большую сеть, которые хотят прорваться в этой жизни, хотят построить бизнес по всему миру и зарабатывать. И задача моя первоочередная – помочь, вот, помочь своим двум человекам, чтобы у них появились два вот таких партнеров и когда у меня в каймане появится раз два три четыре пять шесть семь человек я называю это вот золотая семерка и дальше четвертая задача показать помочь научить и запустить дубликацию чтобы вот эти семь человек сделали ту же самую семерку друзья ну скажите вот сложно ли это если в вашем окружении есть люди, которые вам доверяют, с которыми вы э, идете вместе по жизни и вы хотите создать э, крутой бизнес, создать дополнительный источник дохода, приток денег в вашу семью, вам нужно сделать вот эти четыре действия. Просто вот некоторые заканчивают институту, но этому не обучают в институтах. Здесь все намного проще. Многие придумают велосипеды, и у них не может начаться бизнес, потому что они продают продукцию, они что-то начинают людям рассказывать и так далее, и так далее. Все намного проще. Бизнес строится вот таким образом. Сам принял решение, нашел два компаньона. Двоим компаньонам показал правила «Золотой семерки». И запустить это в дубликацию. И вот тогда это не предел, это только начало. Ваш бизнес будет расти с геометрической прогрессией. Желаю вам удачи. В следующем видео я расскажу о своих результатах, друзья. Всем пока-пока.